Смотрите, вы там, спрашиваете про интересы России, а потом начинаете тут же спрашивать про то, на что хватит сил, а не хватит сил Путина. А мы много хотим, ну да, ну да, а, а ресурсы-то ограничены. немножко разные вещи. Давайте разделим. А, ну, Путин, он, конечно, велик, но не вечен. А, и интересы России, сдается мне, сильно отличаются от интересов Путина. Путин пока что за время своего правления успел... Существенно сократить число союзников России разного плана, существенно испортить отношения с целым рядом стран и, в общем, перевести их более-менее в формат шантажа. Мы из этого еще будем выбираться. Путин как-нибудь так или иначе закончится в на президентском посту, а мы будем из этого выбираться. Интересы России, конечно, стоят в том, что, по крайней мере, с ближайшими соседями у нас... Были какие-то ну, дружеские отношения Мы уже достаточно испортили отношения С очень крупными соседями рядом С которыми мы вообще никогда не конфликтовали всерьез Еще не хватало это сделать с, с Казахстаном